Приветствую наших новых сотрудников В данный момент вы проходите контрольную проверку сотрудников Смотрите и слушайте внимательно Вы осознаете, где находитесь? Вас мучает паранойя? Вы сегодня принимали ваш белковый рацион? Вы счастливы? Вас мучает паранойя? Вы помните, что было вчера? Вас мучает паранойя. Вас мучает паранойя. Вас мучает паранойя. Отвечайте честно. Вас скучает парной. Вы осознаете, где находитесь? Спасибо за прослушивание данного видео. Удачи!